Всем привет! С вами Полинет. Сегодня снимаю новое видео. Называется Мои любимые вещи. 3». Третья часть, и я сижу со своим любимым кофейком. Но ну, а мы начинаем. Итак, первая вещь это. это что? Это что-то такое интересное. Это моя любимая колоночка. Просто обожаю ее. Особенно я ее включаю тогда, когда играю или слушаю музыку. Чаще всего, когда слушаю музыку. Мне всегда задают, когда видят эту колонку. Мои друзья, мои знакомые все просто задают один и тот же вопрос. А она оригинальная? Блин, да, она оригинальная. Это оригинальная колонка, но я ее не покупала за такую огромную цену. Ну, покупала за большую цену, конечно. Там три. 3... 500 где-то, но, а по сути она стоит где-то, ну, не знаю, я, я не смотрела. Раньше она стоила 6. Сейчас не знаю, сколько стоит. Вот, это самая моя любимая колоночка. Переходим ко второй вещи. И вторая вещь, это вещь, без которой я не могу обойтись, это моя губная помада. И да, мне подарила моя подружка на день рождения, Сашечка, если ты смотришь, привет. Раньше я не думала, что мне когда-нибудь понадобится вот такая вот губная помада. Она очень классная просто. Вы бы знали, она со вкусом лимончика. Лимончик. Ну, запах, запах, не знаю, лимончик. И просто она великолепная. Вообще, я ее не так часто использую. Я ее достаточно использовала за полгода. Но я очень экономно к ней отношусь, потому что... Я не знаю, где она ее покупала. Тут не написано. Она просто потрясающая. Это вот такие вкусные, сладкие духи с яблочком. Такие вот классные духи. Я их держу в коробке. Я их держу в коробке, потому что коробка вообще потрясная, Очень красиво выглядит. И, не знаю, мне просто нравится. Мне очень нравится, когда просто так стоят. Да, в коробке еще красивее. И да, я как-то каким-то образом сломала вот эту вот штучку. Я вообще не понимаю, как я ее сломала. Я ее пыталась душиться и такая, что то не работает. И как я душусь, я получается вот так вот делаю и вот так вот. Отлично. И могу еще на запястье. Все. Следующая вещь, она немножечко нестандартная. Вы подумаете, зачем она тебе и все такое. Сейчас будет очень много, наверное, вопросов сразу. Же. Это моя бита. Я уже чувствую, какие будут вопросы типа, зачем она тебе и откуда она у тебя, потому что мне тоже часто задают, когда видят ее. Во-первых, откуда? Я ее сама купила. А зачем я ее купила для косплея? И его зовут Морти. Кто смотрел? Я думаю, многие смотрели Рика Морти, что вот это вот Морти, я просто его назвала Морти, и у меня были стекосики, у меня еще один стекосик похожий есть. Я думала наклеить, не наклеить, и наклеила. Вот это Морти, познакомьтесь. Я даже с него пленку не сняла, потому что повредить эту биту очень легко и еще почему я не снимаю чтобы никакие назову их ананасики мне не говорили что извините но с битой проходить к нам нельзя тут написано по конституции рф я имею право везде ее проносить и есть одно но нельзя бить людей в плане то что для самообороны, если на вас нападут, ни в коем случае не бейте битой. Бейте ногой или чем-нибудь другим. прям про битву рассказала. Классно. И это вот такой вот кимоно. Я его использую после того, как помоюсь, мне становится холодно, и я его одеваю на себя. Но на косплее меня очень часто спрашивали, а зачем ты пришла в халате? Это не халат, это кимоно. Никак не похоже на халат, вообще никак, потому что там такой, такой пояс получается, и сзади завязывается как бант. Ну, или типа того делается. Ну, мне часто говорили то, что почему-то пришла э, в ким, не кимоно, а в халате. Именно пацаны, которые походу пришли посмотреть доту, потому что в то время был турнир по доте, и очень много было дотеров. Не люблю доти. Следующая вещь, это вещь, которую я просто обожаю, но она у меня заканчивается, и я ее стараюсь не использовать так часто. Мой консилер, ну или корректор. О, я бьюти-блогер. Вот такой вот корректор, консилер, называйте как хотите, от Maybelline. И когда я покупала, я не знала, что это Maybelline, и сейчас я, наверное, так сильно запала на Maybelline, то, что у меня, во-первых, тушь Maybelline я тоже покупала и не знала вообще об этой фирме. Реально, вообще не знала об этой фирме. Я просто купила первую попавшуюся тушь, которая была недорогая, со скидкой. Это была Maybelline. Просто попала. Повезло. Потом я купила корректор. Это из-за блогера одного, наверное. Мне просто очень понравилось, как она смотрится, я решила, почему бы и нет, почему бы не попробовать, и, честно, он очень классный, он идеально делает, тв, э, корректирует получается твои скулы, и типа хайлайтеры делает, ну, и он просто идеальный для тебя, девочка моя. Если вы решите купить его, первый минус, он дорогой, во-вторых, он быстро заканчивается, и на, на полгода его точно не хватает. Вот так, то вот, есть печально. Ну, а это были все мои любимые вещи на данный момент, которыми я пользуюсь, которыми стараюсь очень редко пользоваться, потому что они заканчиваются, и я не хочу, чтобы они заканчивались. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте подписаться на мой канал, ставьте пальчики вверх. А с вами была Полинет, и всем пока-пока. А я буду пить свою кофе и есть конфетки. to drive.